I don't know. Всем приветики Пистолетики Добро пожаловать на мой канал Цельняшка Сегодня мы с Лисуней Будем смотреть на еще один адвент календарик Это, ребята, календарь с детской косметикой У нас есть адвент календарь Родом напрямую из Америки И здесь детская косметика Один похожий календарь мы уже открыли, правда, на, на моем канале. канале Это было Не будем вам спойлерить, но, скажем но так, посмотрите, что Ссылочка есть. Знаете, что разрешено в Америке, а у нас не разрешено? Вот, возможно, в той косметике было это самое мы говорить не будем, конечно же, поэтому Лучше вам чехнуть, что же там происходило такое необычное А сейчас мы будем открывать этот адвент Календарь, и надеемся, что он будет не хуже А лучше. Мой первый Мейкап адвент календарь Возраст 3+, а стоил 23 бакса, что в рублях Где-то тысячу с чем-то рублей Как думаешь, он будет лучше или хуже, чем Среднестатистические русский календарь за шестерку Царей. Слушай, ну, во-первых Мне кажется, он должен быть лучше, я по крайней мере На это надеюсь, но меня здесь смущают вот эти Вот маленькие циферки, видишь 6, они девять, они очень маленькие. И я не знаю, что туда могли положить. Ну что это могло быть? Пули. Опять-таки, отсылка к личному видео на ее канале. Тот, кто смотрел, поймет, что за пули. А те, кто не смотрел, не поймет, Нет, что за пули. Не поймет, что за пули. Боже мой, это кошмар. Раньше там были тампоны. Да, внезапно. В этот раз ты Вау. открываешь мой первым, первое очко. Мой первый макап календарь мой первый номер. Каваи! Подожди, там что-то потрясающее? Я уже это да, что? Да ладно! Ни хрена себе! Здесь даже глиттеры! Ты посмотри, какие классные! Сказать, что я в шоке? Ничего не скажу. Офигеть, может быть, они. Но ну, я надеюсь, не очень пигментированные. Как, давай ставки сделаем. Я буду за то, что они не пигментированные, а ты за то, что пигментированные. Но ну, я очень смотрю на эти блестки, и Надеюсь, что блестки будут шикарные. Так, ладно, это пигментированное. Пигментированное? Да. Оно абсолютно. Офигеть, у тебя прям каждый пальчик проклят. Особенно розовый. Розовый, розовый вообще ядреный. Просто, ребят, Пайп. жесть. Попробуй. Давайте глитерпим. блестки. Ну, блестки здесь, как вот, помню. Помнишь, в ритуале мы жесткие, но они, жесткие, себе, но они, они очень яркие. Их очень мало, Ой. но они реально... а, а что они такие яркие-то? посмотри. Да посмотри, они протернутые. Они все равно. Но это блин, это круто. Но это буквально на пару раз тебе там. Ну, на один раз тебе хватит, а нормально. Смотрите. Но на они Новый жесткие. Год... На Новый год шлендеры нарядились нарядилась и хватит. Ой, но у них есть минус. Какой? Они, они как и помнишь, случае с литуалем они прилипли просто. Это ритуаль или чин Дэмбл? Или чин-демп. Помните личин Ну, короче, неважно. в общем, они вот так прилипли и не отлипают настой. Вот блестки подкачали в этой палетке, но все остальное здесь хорошо. И открывай номер два. Два. Ой, тут тоже что-то большое. Ух ты! Румяна. Румяна? Огромные румяна. Офигеть! Ты только посмотри. Мне нравится, что они все в пленке защитные. Там кисть внутри была. Да Реально, смотри, кисть. Бестолково до безобразия, конечно, для но, блин, все равно кисть. А как она открывается-то? когда в этом календаре летуаля была, короче, такая кисть отдельно, как номер. А как ее достать? А вот вопрос. Как ее достать? Смотри, мне кажется, вот эта штука поднимается, скорее всего. Дожди, ну Это есть. для умных, это не для тупиц. Я не знаю, у меня нет идей. Подожди, а где ножницы? Мы достанем, как обезьяны, но достанем. Я не понимаю, слишком стара для этой Современные дети, как это открыть? Я не могу. Ну, короче, ребят, yeah. ладно, это румяшки. Румяшки? Ни хрена! Калина, Ни лучше, хрена! Я в шоке. Ты посмотри на руке, как смотрится. Ты посмотри. Скажись, это очень круто. Охренеть! А, вот это пигмент. Уже. Beauty Girl Blush. Вот это Beauty Girl. Girl. Ты знаешь, кажется, этот календарь пока что лучше. Да лучше, лучше. лучше. А мы отдадим мужикам открывать. Пусть добывают кисть. Так, знаешь, что было под номером три? Я его вот уже распаковала. Как это помада. Варю? Вот непонятно. Фиолетовая. Помада! Ой, блять, это что? Это фиолетовая а помада. Дизайн, а посмотри. это мне кажется бигуди. Типа. <смех> <смех> Теперь на ней волосины <смех> Один хрен на нас Ой-ой-ой, она трупная. Это знаешь, труп цвет дурак делать. Это практически цвет даби, но не совсем он. Цвет даби все равно лучше, но помада, ребят, выглядела Нет, вот ну, ну дизайн, типа, забавный. Но мне не нравится это тупое сердечко, оно здесь как-то ну, приклеено через жопу. Выглядит. Это да. само похоже на жопу. Ну, мы видели, как выглядит жопа в ее исполнении. Она просто упала. Давай-ка номер 4 вытаскивай. Номер 4. Ой, что-то вообще милиписочное. Это... Блин, знаешь, если ты похож в прошлом году, мы, мы сделаем. Да, да, да! Это... Я помню, которые были в чистом взяли с тобой календарь, где были. За 40 блески. евро, по-моему, он стал 20 евро. Мы взяли адвент-календарь в каком-то магазине, где продается типа аксессуары. Думали, у нас будет целый календарь с разными аксессуарами. А по факту там были прозрачные блески для губ. И все там больше ничего не было. Абсолютно. Ничего. А что это? Это короче а натяжение, наверное, наверное. Нет, это не, это блест, это реально то же самое, что вот эта штука. Да тень Абсолютно то же самое, что потом виделось и было в том году. О, такое. Да дура какая-то. Нет, ну, не это Я лучше номер пять открою, потому не что он номер и будет интересней, чем все это. Давай. Ой. Это гладные ногти. Надо ну, чего я не ожидал увидеть, какие гладные ногти. Я в шоке Охренеть Они еще такие красивые Да Но клея нету Есть, он прям там вон он Охренеть! Да! Блин, это вообще У меня большие слишком ногти, на меня не налезет. О, идеально! Лиса, у это для тебя! У меня просто тебя. маленькие ногти. Это special for you! У меня просто реально маленькие ногти! Посмотрите, вот, какие они, они такие классные! Что, на сторону надеть тоже? Давай! Все, Лиза, забирай! Ладно, я сейчас все надо. Охренеть! Это так красиво! Mm -hmm. Я в шоке вообще максимально! Смотри, какие крутые! Очень крутые! Объективно! Офигеть! Я в шоке! Никогда не, не встречала не подумала, в календарях да. Да, накладные ногти! Еще раз, это детский календарь за 3 копейки. Ну просто посмотрите, ну что за маленькая что принцесса. Нравится. Ну да. давай уже вторую себе делать. А, при... они у тебя отлететь, кстати, могут. Теперь я буду открывать. А, да, кстати, теперь тебе придут открывать, но ничего, я просто надеюсь. Теперь Лиса будет такая. Я не могу ничего открывать. Смотри, Дарья не может открыть. Никто не может открыть, эту у Креницы первая. не может открыть. Телят не пройден. Никому здесь не поступить. В Гарвард, ребята, в Лигу Клюща просто забудьте. Тупые. Короче, ребят, я налепила все. Это выглядит вот так вот. Это, это просто круто. жесть. Они и очень реально круто. Они очень яркие и красивые. И они качественные вроде бы, да? Думаю, вообще у меня претензий к ним пока нету. Офигенные ногти. Офигенные ногти. И еще остается два запасных. Да. Если вдруг. Ну, если вдруг что. Если вот вдруг это что? выглядит. Странное, но классно. Вот это мне больше всего сейчас понравилось. Я открываю цифру 6. Маленькая Малень шестер... Чё? А, это что? Это вот такая штучка маленькая. Какая-то золотинками. Мне кажется, какой-то типа -лак. И... А Мне кажется, это должна быть подводка. Не знаю, почему Понятно. Кажется, подводка. Короче, ребят, открыть не получается крышка. Это могло быть как а, думаете? Придется снова отдать мужикам проверять их айки снова. Это вам. Номер 7. Вот это лак. И этот цвет мне нравится Это тоже лак. О, вот этот, кстати, открывается. Ой, смотрите, Давидка открыл предыдущий лак, теперь он теплый. Значит, лак, да, это реально лак розовый лак у нас есть и розовый лак с блестками. О, хрена себе. Смотри, ну, какой он яркий. Посмотри, ну, я накрасила. Я тоже. О, крашу. фига, Ты у тебя видишь? реально прям кислотный. А, здесь. Я в шоке. Интересно, а косметика Элиза лучше будет? Ну, не знаю, а, но я докрашу. Докрашу. Только... Девочки, маникюр. Ну, на сегодня маникюрный салон, пальчики. Ой, он должен быть холодный. В плане ну, типа, холодить тебя? Да. Ну, но... Вообще у меня так было с у меня прям холодило И в целом был норм То есть, сначала холодило, потом прошло Выглядит вот так, но ну, да. он яркий Он Крутой. очень яркий, это совершенно не детский цвет В плане, типа, да. любой ребенок имеет право носить все, что он захочет Но цвет яркий, и это круто Номер 8 мой, да? Да Получается. Ну ну камон, Синий. как мы с тобой предполагали Понеслось Понеслось вот это вот говно Так, понятно, он тоже с Ну Но не будем его открывать Понятно, что он голубой, и это тоже лак И дальше мой номер 9, посмотрите, какой он большой Блин, вот это, это, как мне тогда я открыла косметичку. И это, а, это тоже косметичка. Это, ох, ох, она нет, очень красивая, она безумно красивая. Она Посмотрите, какая красивая косметичка У меня есть похожие Вот мне нравится, что здесь реально какие-то, ну, вроде детские, а вроде не детские вещи то есть уже не маленькая принцесса Да, не детский сад, то есть это реально приятная, достаточно стильная вещь, офигенно Класс, подписка, Номер 10 Целая косметичка, жесть Давайте, цифра 10 и это, ой, это какой-то... Это цвет даби Глиттер Ребята, цвет даби Это, наверное, блеск для губ Сто для губ Сто процентов Ой, прозрачный Ой, рисун. пахнет очень вкусно он пахнет прям, знаете, да, Пиноград, люблю, да, да, вот этими химозными Я да. практически. Ну, это блеск для губ. Он прям блестит. А он добыл э ее! Alert. Кисточка излитуали. <свист hypo> О, правда. И номер одиннадцать, ребята. Ой, спокойно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе! Четыре. Четыре кисти. Четыре, Карл. Че за прикол? Реально нормальные кисти. Здесь вам и спонжик для глиттера, и штук, которым можно губы накрасить, и штуку, которые можно тень накрасить. И что-то, чем можно найти румяна или даже. Лайтер, или в принципе, даже просто тени, если у вас большие глаза, ну просто потрясающие. Я сказать. Кисточки опять-таки синтетические, но тем не менее. Ну и ладно, синтетика Синтетикой хорошо. Мои первые кисти не только мой первый макияж. Номер 11, 1. По-моему, 12-11 только что открыли. Значит, когда 12-12. Ну, мне кажется, здесь опять будет вот эта непонятная хрень. Былет на блеск. Цвет даби практически. Ну да, много фиолетового. Кстати, очень много фиолетового, но его на столько мало, что он на свету просвечивает. Вы да, ну, я вижу, да, там его настолько настолько мало, мало на Что он просвечивает. Mm -hmm. Капец. Номер 13. Скорее всего, тоже будет лак. И да, это, жел... это желтый лак. О. Ну, кстати, цвет прикольный. Прикольный желтый цвет. Еще один лак вкопился. Листовай 14. 14-й номер. Я Скорее всего, тоже будет лак. лак. Я уже вижу там лак. Оранжевый. Рыжий. Прикольно. О! Вот из чего я не ждал. Давай сразу 15 да, тоже да, Я думаю, что -то у Там здесь тоже будет вот, клад. Вот, Давайте достанем. Вот сиреневый да. и оранжевый. Доставай. Оранжевый. Mm -hmm. Вот такой вот какой-то. Ну, ближе, наверное, не к оранжевому, а к даже. И вот такой прикольный, сиреневый, но сирень. Мне очень нравится. Кстати, да, объективно красивый. Даже оранжевый да, красивый. Ну, прям мне реально нравится. Очень приятное сочетание. Да, они прям похожи. Красивые. Так, следующий номер у нас 16. Давай. 16. -ый. И о, это снова. еще один блеск. блеск, только розовый теперь. Да. Да. Если был до этого вот такой фиолетовый, то теперь вот такой вот розовый по моему бронху. Да. Ну, мы будем же отсюда. Ой, но ну, это не так вкусно пахнет. Ой, фу, этот не это не, не так вкусно. пахнет не так вкусно. Какой-то странной клубникой и, в принципе, он... сатой клубникой. У него очень странная пигментация, но он не липкий, кстати. говоря ну он, он, он не да, липкий. вот у меня уже высох как бы. Ладно, я, я изговняла пару. эту штуку, это по-моему, сразу с томатом но в целом как бы понятно она и так не нужна ну да 17 давай тут что-то тоненькое смотри скорее всего будет кисть или карандаш мне кажется карандаш кисти мы уже с собой достали блин это опять это это это это это это это это это это это это это это Ой. Ой, тоже приятно. это а, Если это была фукси, да, это которая на твоем канале, то это это это это это это это это это это это это не осыпается ну, скорее Давай. всего, здесь тоже будет лак, да, я так думаю. Я думаю, нет, нет, мне кажется, больше. лаки вот здесь. Ой, помада, снова помада. красная, кстати, кстати такая, блудливая. Блудесса. Это yeah. помада-трансформер, типа, если до конца довел, она упала. Падающая Пизанская башня. Помада, это прикольно. Номер 19? Давай, 19, ну, я думаю, помада и 20. Лак, зеленый. Давай сразу 20 откроем. Ого, О, ну, да. Ну, как вы сказали, ну. вот этот. Вот, вот эти вот куски, которые мы подразумевали с Лисой Они оказались просто лаками для ногтей В принципе, я не могу сказать, что это плохо Потому да, что но... лаки приятные, да. что сказать Отличные лаки Лаки нужны тем, кто делает часто у них да. дома Тем более, их здесь Ос много Особенно дети Открывай 21 -й. Да, я вот так давай. Ух ты, смотри Ой, это потрясающе Это прикольно Кисть для бровей и заодно для расширения ресниц Это просто супер Офигенно Просто супер Жесть Клево. Очень клево. И номер 22 Ой А вот здесь, кстати, смотри Целый набор ты получаешь этой штуки Ой! А еще Чтобы одна. Сразу... Смотрите, как прикольно. Удобно. Целых две штучки. Но могли бы положить, на самом деле, в одну. Вот это халтурка Да, небольшая. это же немножко халтурка, но в принципе типа... нормально. Сейчас так, открывай номер 23. 23, ребят. Скоро... Ой, ну ладно. Ой, 5, ну опять дурацкая помада. помада. А Нет, тут более темный. Блин, ну это все равно бред. Ну это, да. Но тут Цветочек. А, кстати, ну да. да лучше, это хотя чуть -чуть бы чуть -чуть видно чуть -чуть. немного, да. Но это больше, да. наверное, как близко да. идет. Уверена. Ну, ну что, ребят, давай, 24-й, последний. последний что тут будет? Я бы хотела тушь. Вот в календарь. Подумала, что здесь будет тушь. Но, вот знаете, контраст, когда мы открывали календарь ритуали, когда мы увидели там вот это, мы разрадовались и сказали, это лучшая вещь в календарь ритуале. Настолько Нет, все там было приятно. Здесь это просто плевок в лицо. Ну да! Хотелось что-то лучше. Ну, типа, прикольно, пилочка. Но ну, не 20 человек. Это же номер. Но не в 20 могли бы куда-то положить, блин, вот сюда ну да, ну что сказать, такой адвент календарь есть, честно, мне... я считаю, что он офигенный. Мне зашел. Абсолютно точно да. Что тебе больше всего понравилось здесь? Мне, наверное, больше <связывается> понравились ногти и палетка синее тебе. А я выделила косметичку и ногти накладные. Это вот прям мне безумно понравилось. Косметичка реально огонь, просто это моя любовь. А ногти это очень крутой мув. И для <связывается> детской косметики <связывается> это реально <связывается> шикарно. Потому что, если ребенок захочет <связывается> под на там на Новый год, он она это... и ей зашибись, и в классе она королева. Ну все, и все будут на нее ходить <связывается> и молиться. И да. Такая... да, да. Мне ногти, да, <соединяющие> ногти, а что Да, у тебя ари, конфетка. Конфетка. <соединяющие> Короче, такое видео. Подписывайся на наш канал. Все ссылки в описании. Пока.